Что ты сказал объекту 035 и зачем? 035? Вы его так называете? Ну, а как вы назовете разговор двух старых друзей? Милой беседой? С ним намного приятнее разговаривать, нежели с моими пациентами или же с вот тем вот плюшевым мишкой. И все же, я живу достаточно таки долго. И довольно-таки тяжело найти умного и интересного собеседника. Особенно в изоляции, в которой я сейчас нахожусь. Он мой друг, верите или нет, у меня они есть. Ты разговаривал с другими SCP? Ни в коем случае. Я думаю, вы осознаете всю тщетность и пустоту этих разговоров. Объясни, что ты подразумеваешь по словам «эпидемия» и «лекарства»? Так много вопросов про эпидемию. Так много параллелей с черной чумой вы так часто спрашиваете о звере что это приводит к тому что вы всю жизнь только и делаете что остаетесь слепыми боясь что рычание этого зверя и клацание его челюсти с легкостью украдут вашу душу в любой момент эпидемия которой я посвящаю время это смертность человека хрупкость вашей телесной оболочки Мое лекарство предоставляется в предоставлении избавления хрупкости оболочки жизни и может привести к вечной жизни после смерти, избавляя скудности применяемой вами решений, которые так подвержено человечеству. В своем невежестве человечество мне напоминает ребенка, который съеживается от укола иглы, в которой содержится вакцина. И словно ребенок, человечество боится моего лекарства и вместо исцеления предпочитает нестись в сторону инфекции с распростертыми объятиями. Страх самой болезни понятен, но страх перед исцелением вверх невежества, а от страха даже у меня нет лекарства. Великое исцеление, которое ты предлагаешь, это черная чума или же смерть в чистом виде? Как я заметил, вы довольно-таки хорошо осведомлены о чуме. Ту, что вы называете черной чумой, это всего лишь симптом куда большей эпидемии. Для меня нет смысла отвечать на тот вопрос, на который вам и так известен ответ. Каковы симптомы того, что ты называешь чумой? Боюсь, что перечисление симптомов будет пустой тратой времени, поскольку вы запрограммированы беспочвенно раздувать свои страхи. Этот странный феномен, который я с огромным удовольствием и изучаю у вас. Когда началась чума? Она всегда была здесь. И я всегда был здесь рядом, я сражался с недопониманиями. Я не ожидаю, что вы и сейчас меня поймете. Кто был твоим первым подопытным? Не было никакого первого. Это просто бесконечный цикл времени, доктор. Я призываю вас к исследованию теории колебания Вселенной. Полагаю, что вы найдете ее крайне интригующей. У нас собрано довольно-таки большое количество вирусов в карантинной зоне, а также объект SCP-008 или зомби-чума, весьма, кстати, схожий с тем, что ты используешь для того, чтобы воскрешать людей. Хотя и есть некоторые сомнения. Ты это называешь Великой Эпидемией? Нет, Великая Эпидемия сделала свой первый шаг давным-давно. Твое лекарство уже работает или помогает другим SCP? Тех, которых вы называете SCP, находятся за гранью вашего понимания. Но ведь именно это люди и делают, не так ли? Заключают что-то, что даже не начали понимать. Великая эпидемия, о которой ты говоришь, это вирус Эболы? Я бы сказал да, но, боюсь, тогда мой сарказм будет слишком очевиден. Что ты думаешь о других докторах? Единственными другими докторами, которых я мог лицезреть, это вы. Однако в прошлом, полагаю, были моменты, когда я делился своими взысканиями с мужами науки. Ничего слишком очевидного, однако это помогало коротать мне время. Какова твоя связь с объектом 610? На самом деле нет никакой связи, но я осведомлен о его существовании. Что скрывается за твоей маской? А что скрывается за вашей маской, доктор? Закрытая маска, которую вы демонстрируете окружающим, скрывает ужасную правду. Страх монстров внутри, вашего внутреннего зверя, одного из многих, который не побоялся показать своего лица. Ты способен снять свою маску? Я мог бы, однако должен признать, что данная маска мне очень нравится, и пожалуй я ее оставлю. Откуда ты пришел? И я пришел и из конца, и из начала. Как тебя схватили? Схватили? Подразумевая, что меня схватили, также подразумевает, что я пытался бежать. Мне просто было любопытно посмотреть на это место. Но уже нет. Я почувствовал всплеск чумы, словно пульс гигантского зверя. Мощную волну, словно сокрушающий прилив. Я отступил. Говоря о том, что меня схватили, это подразумевает, что я задержанный. Но я все еще могу поиграть в эту игру. Но я способен ходить везде, где мне вздумается, когда чума воспрянет вновь. Надеюсь, я доходчиво объяснил. Ты разговариваешь на других языках? Я общаюсь с людьми согласно вибрациям их мозга, что позволяет мне звучать на понятной им волне. Что касается моего родного языка, он за пределами вашего восприятия. Есть ли еще подобные тебе SCP доктора? Подобных мне больше нет доктора. Как показали наши наблюдения, ты не нуждаешься в еде и сне. Как это возможно? Мое тело не является хрупким в отличие от ваших. Мое присутствие это, пожалуй, крупица того, что я позволяю вам восприять. Ни больше, ни меньше. Есть ли вообще что-нибудь, чего ты боишься? У меня нет времени на страх. Это примитивный инстинкт, который отвлекал бы меня от моей работы. Что ты думаешь о пенициллине? Пенициллин? Но я полагаю, он полезен. Как тебя зовут? Ах, доктор, зовите меня как угодно. У меня много имен на многих языках. Ты бессмертен? Не говорите о глупости, доктор. Сколько тебе лет? Ну что скажешь не знаю мне много кажется каким-то неправильным что ты имеешь в виду ну вот сам подумай черная ряса вежливость его общения его такт я не знаю это все звучит чертовски знакомым ты же не говоришь о том о чем я думаю так ведь как я сказал я и вправду не знаю